Добрый день, друзья! Героем сегодняшнего нашего фильма будет монстера. Вот этот череночек монстера был срезан два месяца назад, поставлен в водичку. И вот сейчас вы можете видеть на монстере, на этом череночке появляется новый листик. И у него прекрасная, до такого времени, корневая. Вот вы видите, все хорошо у этого черенка. И сегодня мы с вами поговорим о том, как размножить монстеру и какие черенки лучше брать, если есть выбор. Вот, пожалуйста, у меня перед вами детский сад монстер. Здесь присутствуют разные черенки. Верхушечный черенок или боковой побег, но верхушка. Дальше черенки, которые были нарезаны просто со ствола, без листьев и черенки на которых присутствовал один лист. Итак, рассмотрим все по порядку. Вот, пожалуйста, эти черенки у меня были срезаны просто со ствола. Как вы видите, вот на этом черенке почти никаких изменений не произошло, не растет ни корешочек, только чуть-чуть, чуть-чуть, видите, вот выступает почечка. Это я повторяю, два месяца с момента срезки черенка. Какие по размеру черенки можно брать? Можно брать даже вот с таким одним междуузлием или два. Главное, чтобы была, присутствовала вот эта почка на растении, на вашем черенке. Как раз вот именно из этой почки начнется развитие растения. И очень желательно, чтобы был зачаточек корешка, он может прорасти. Ну, вот, как вы видите, здесь ничего нет. Стоят черенки у меня в теплом месте, довольно-таки светлом, без попадания прямых солнечных лучей. Вода взята обыкновенная, не использовались никакие укореняющие средства. И вот второй черенок из этого же растения, такой же тоже два междоузли, но на нем уже пошли ростики. Пошел ростик. И вторая почка, вот вторая почка, видите, как сильно набухла. Я еще раз повторяю, можно было взять по одной почке череночек. Вот так они у меня погружены где-то до половины и стоят. Также, как я повторяю, некоторые были взяты с зачатками корешков. Вот где внизу были зачатки корешков, те черенки, вот видите, это черенки без Листиком были, и на них практически ничего пока не поменялось. Но вот здесь, видите, зачаточек корешка, и начал расти этот корешочек, и вот такой уже хороший ростик. Здесь вверху почка также начала расти. Можно смело вот так отрезать и укоренить это и в верхнюю часть отдельно. Ну, как ни странно, здесь вот даже и корешок пошел в рост, но почка чуть-чуть была повреждена, пока особых изменений нет. Да, она бухла, но особых изменений нет. И этот такой же самый, без листиков, был взят. Также то же самое. На некоторых уже пошел рост, на некоторых еще ничего не изменилось. И вот я советую брать. Все В этой банке были все с листиком, на некоторых листик, вот как здесь, пропал. Но вы видите, Здесь вот корешок работает. Пришлось сегодня срезать, потому что низ начал подгнивать. Я сейчас черенок этот подсушу и посажу уже в землю, в грунт. И вот так будет растение на две почки. Благодаря своему корешку оно быстро укоренится и пойдет просто. Вот. Так, еще. Как бы удобнее. Еще, как вы видите, тоже за чатком корешка и вот здесь с листиком довольно-таки хорошо пошел в рост. И верхняя почка также пошла в рост. Я отрежу, оставлю одну на каждом черенке, вот так вот оставлю одну почку. И вот этот также, видите, нарастил хорошую корневую И вот почка уже такая. Благодаря тому, что есть листик, происходит хоть какой-то фотосинтез. Хоть листики довольно-таки пострадавшие от, от старости. И пострадали они при перевозке. Длительная перевозка была. Помялись листики. Но все пошли в рост. Вот последний. Вот череночек. Я вам покажу. Видите, какое уже здесь растение. Если посадить это в грунт, то само растение ценовенькое может пустить корешки. Это... Это междоузли надо срезать, здесь уже снята была веточка, поэтому никакого толку с него не, не будет даже. Итак, вы посмотрели на мой, так скажем, эксперимент, увидели разные виды черенков, и какой можно сделать вывод? Лучше всего укореняются и быстрее дают рост верхушечные черенки. Также хорошо брать черенок, вот, также хорошо брать черенок с зачатками корней и с листиком, он быстрее также идет в рост. И э, даже на черенке, просто в стволовом черенке, без листика, вот, можно получить молодые росты и вырастить э, монстеру. Она легко размножается. Буквально через 10 дней на верхушечных черенках появились корешки. И, как вы видите, вот результат двух месяцев. Вот это новые, новый лист уже на собственных корнях. Вот и все на сегодня. Выращивайте монстеру. Удачи вам. До свидания. До новых встреч. Забыла еще осветить один вопрос. Недавно от одной любительницы цветов. Я услышала, что она хочет просто сорвать листик от Монстеры и попробовать размножить листиком. Но она у меня спрашивает, возможно ли это так сделать. Вот как вы видите, листиком, чисто листиком Монстера не размножается, так как у нее в пазухе листа нет почки. Вот здесь на краюшке ростовой почки. Почка ростовая находится на самом стволе, поэтому надо срезать Кусочек ствола для размножения монстерами.